Друзья, добрый день! Сегодня я хочу вам рассказать о том, что экономия это не всегда хорошо. И покажем и расскажем мы вам об этом на примере нашей ленты, которая питается от напряжения 220 вольт. Некоторые наши клиенты пытаются сэкономить и подключить ее напрямую к сети переменного тока, которая у нас вот течет в наших обыкновенных розетках. Но этого делать нельзя. Почему, я вам сейчас расскажу подключаем напрямую Оп. получаем ужасное моргание а теперь подключаем через нормальный сетевой шнур горит равномерно классно Сетевой шнуры идут с катушками понятно что у нас катушки 50 метров и возможно вам не нужно все 50 метров а вы будете использовать там 5-10 метров их можно приобрести отдельно не надо экономить 100 рублей здоровье важнее плюс Диоды выходят при подключении напрямую гораздо быстрее. Соответственно, это вам выйдет гораздо дороже. И за счет здоровья, и за счет срока службы. А также у нас есть цветные. Очень красивые. Красные, синие, желтые, зеленые. Вообще лента классная. LS720. Можно использовать на улице. Она... И термостойка от минус 40 до плюс 40, и влагопылезащита не очень высокая, IP67, не лента, а сказка.